Студия блогер Тим продолжает рассказывать про ремейк Silent Hill 2, доверенный ей издательством Konami. Если вы смотрели прошлый выпуск наших игровых новостей, то помните, что главный маркетолог проекта Анна Джасинска пообещала, что мы получим именно оживленный культовый проект, аккуратно повторяющий сюжетную линию первоисточника и грамотно улучшенный игровой процесс. Главный продюсер ремейка Маций Гломб, Теперь добавил, что игра будет потрясающе выглядеть. Блобер Тим даже привлекла к производству арт-директора и дизайнера монстров вселенной Silent Hill Масахира Ита, дабы быть уверенной, что ее художественные видения находятся с оригиналом на одном уровне. По словам Гломба, предварительное внешнее тестирование Silent Hill 2 завершилось положительными отзывами. Но команде предстоит пройти еще долгий путь, чтобы довести проект до нужного состояния. В октябре президент Bloober Team говорил, что производство находится на финальной стадии, но предстоит еще долгий период полировки. Выйдет игра, напомним, на компьютерах и консоли PlayStation 5 где-то в 2024 Параллельно Bloober Team занимается ужастиком Layers of Fear, а также задумывается о продолжениях других своих творений. В частности, по словам руководителя производства Кацпера Михальского, сиквелы могут получить The Medium и Observer. Выйдут они или нет, зависит совсем не от финансового аспекта. Как подчеркнул Михальский, продолжения будут, если получится придумать хорошую идею для их сюжета. Обзорвер, кстати, изначально задумывалась как серия, первая часть имеет открытый финал. Но, видимо, заранее Тим будущие истории не продумывает. Игры студии Naughty Dog довольно линейны, но есть вероятность, что в будущем это изменится. В интервью The Washington Post, сопрезидент студии Нил Дракман признался, что стал получать огромное удовольствие от нелинейных произведений. В частности, он поиграл в Elden Ring и называет ее хоть и очень далекое от творчества Naughty Dog, но чертовски привлекательной. Правда, на его взгляд, привлекательна детища From Software не хардкорностью, а тем, что рассказывая свою историю, она не слишком полагается на традиционный нарратив. Если в The Last Us одни из лучших историй рассказываются в синематиках, то в Elden Ring они подаются через непосредственный геймплей. Более того, даже просто глядя вокруг, можно понять историю этой вселенной. Помимо Elden Ring, в качестве примера Дракман ставит инсайт. Он говорит, что его стали интриговать игры, которые не ведут тебя за ручку. Глава Naughty Dog подчеркнул, что полученный им опыт не означает, что студия сейчас же примется радикально менять подход к работе. Но идеи в духе Элден Ринг могут найти применение в следующих проектах. Аналитик Benji Sales убежден, что Hogwarts Legacy станет, если не крупнейшим, то одним из крупнейших релизов 2023 года. Несмотря на некоторую критику, ролевая игра по вселенной Гарри Поттера остается горячо ожидаемой людьми по всему миру. Речь идет не только о геймерах, но и о многочисленных поклонниках франшизы. По данным Benji Sales, на консолях игра пользуется бешеным спросом. Некоторые пользователи признались, что решили даже сменить платформу, сделав предзаказ в PlayStation Store ради эксклюзивного контента. Впрочем, это все было понятно несколько месяцев назад. Мы уже упоминали и про огромные просмотры дебютного трейлера, и про то, что Hogwarts Legacy — лидер среди добавлений в список желаемого в Steam. На текущий момент это самая ожидаемая новинка в сервисе Valve, а сами авторы весьма умело радуют фанатов новыми порциями информации, что тоже положительно влияет на прирост интереса. В декабре разработчики провели презентацию с демонстрацией геймплея, где показали мир игры, некоторых противников, смену года и другие особенности. Релиз Hogwarts Legacy состоит 20 февраля на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Версии для Xbox One и PlayStation 4 можно будет сыграть только 4 апреля, а для Nintendo Switch — 25 июля. Как известно, в зомби-боевике Dead Island 2, ровно как и в первой части, наше оружие от использования будет постоянно изнашиваться. Может показаться, что это раздражающий элемент, заставляющий заморачиваться починкой и поиском ресурсов, вместо того, чтобы полностью погрузиться в истребление оживших мертвяков. Но представители Dumbaster Studios видят это совсем иначе. Они пообщались с Game Informer и рассказали, что прочность оружия тоже считают ничем иным, как инструментом веселья. Потому что если какая-нибудь привычная бита, которой вы уже раскрошили несколько десятков голов, сломалась, вам необходимо использовать вместо нее что-то другое. Это мотивирует к экспериментам и, как следствие, более разнообразному и интересному геймплею. По словам авторов, они не планируют быть чересчур жестокими с прочностью оружия. Dead Island 2 — это не симулятор выживания и не сурвайвал хоррор Механика прочности нужна ровно для того, чтобы игроки возвращались к верстаку и экспериментировали с тем, что есть у них на руках. Надо еще понимать, что в Dead Island 2 каждое оружие имеет свой уровень. Так что вместо того, чтобы запасаться любимой кувалдой на будущее, возможно, разум не будет использовать ее прямо сейчас и получить удовольствие, поскольку вскоре вы обязательно найдете или смастерите что-то гораздо более мощное. То, чего пытается добиться Дамбастер, это не заставлять нас регулярно ремонтировать свое оружие, а менять свой арсенал чаще, чем мы обычно делаем это в других играх. Релиз состоится на ПК и обеих поколениях Xbox и PlayStation 28 апреля. Ранее авторы объяснили, что не изучали и не обращали никакого внимания на наработки других студий, которые делали Dead Island 2 до Dumbuster. Те версии, что были отменены, отменены целиком. Текущий проект создается с чистого листа. Однако их всех объединяет место действия. Еще когда игра была у Techland, было решено, что убивать зомбаков, мы будем в Лос-Анджелесе и ближайших окрестностях. Ни одна из команд не решила сменять эту локацию, посчитав ее идеальной для Dead Island 2.